Откройте жаждущим и воспаленным колумбом спутником берег нового света. Откройте русскому человеку русский свет. Дайте отыскать ему это золото. Это человеч... сокровище сокрыто от него в земле. Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его. Может быть, одной только русскую мысль, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий, правдивый, мудрый, кроткий вырастет предозумленным миром. Изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия. Потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор. И это чем дальше, тем больше. Представляете, сейчас эта бездна раскрылась. И мир испуган и изумлен, ибо варварство мы явили в полной мере. «И насилие, и меч».